Стартует второй матч, дорогие друзья, четверть финального нашего противостояния. Лили Лайк против Пенсионеры, снова карта Нюк. И маленький спойлер, следующая карта а, про, у следующей пары тоже будет карта Нюк. В общем, и только четвертая на Мираже. Но, значит, сегодня такой вот у нас ню Нючный день. А Поножовщина, Поножовщина, кстати, не совсем в одну калитку остается за обороной. Да еще и не факт, что останется за обороной, но все-таки остается за... Коллективом э, Лили Лайк. Этот турнир проходит по ссылочке в описании. Там написано Новые патриоты. Турнир проходит тут. Там вот прям так написано. Никак иначе. Первый пистолетный раунд, дорогие друзья, лили лайк оборона. Лил вил, лил Данил, Лил казнил, Лил Маме и Лил Дамп Пенсионеры, Атака, эйфория. 1337, сумасшедший. Тренер в шоке и БСК, дамы и господа. И вот прекрасный никнейм, который все это время находился на разминке. Увы, и ах покидает нас. Лил Дамп минус БСК и хорошая ХАЕшка залетает от игроков обороны. Лил Дамп попадает в блайн, погибает от рук 1 3, -3 Два минуса оформляет 1 3, -3 Знает, что Лил казнил где-то недалеко, где-то под девяточкой он притаился. И вот он минус отлил Казнила. Сумасшедший э, забирает Лил Данила в это время. Остается один против двоих. Виолочка, ну куда же вы, мадемуазель? Ну куда же вы так? Вот прям в первом раунде сразу на вражеский штык-нож набежали. Ну... Он налетел на мой бандитский нож, как пелось в песне 1-0, Лили Лайк все-таки раунд забрали Но при этом, кстати, погибли практически все, за исключением Лил казнил Это тоже, как бы, знаете, такой тревожный звоночек Что пенсы могут сегодня потрепать соперников Я не думаю, что они могут выиграть, но потрепать их точно могут И точно это сделают Ну, вот вопрос просто, насколько сильно это будет Ну, сейчас глухое занятие нуля от э, игроков-пенсионеров Попытка от Данила немножко этот... Попытка этот муравейник разворошить как-то. Сюда же врывается у нас... Регина делает два минуса. БСК пытается убежать. Но это третий минус для Регины. И минус с ножа. Господи. Пенсионеры второй фраг с ножа уже делают. Режут. Режут сначала Виолу. Потом Данила. Но постоянно режут Кого-то где-то постоянно кто-то кромсает что за беспредел вообще 2-0 И это еще и при том, что обычно режут -то Как бы, да, вроде бы сильная команда Обычно бегает, режет слабую Хотя здесь сейчас, ну, скорее, конечно Сильной командой является коллектив Лилилайк И че вообще здесь творится что с чем, почем, непонятно Лил Данил, вот я бы на его месте так не рисковал, а то можно сейчас опять на нож на вражеский набороться. Лил Казнил, Лил Дамп, Лил вил, Лил Данил. Все, короче, по-моему, по минусу сделали. Кажется, только Регине не досталось. Но она в предыдущем раунде сделала три минуса, поэтому ей и так, в общем-то, достаточно. 3-0. 3-0 и закономерно серия экономических закончилась. У пенсионеров должны появиться сейчас девайсы. И, ну, просто огромный буст по морали за счет нескольких минусов с ножей, за счет желания побеждать и отыгрывать какие-то раунды. Тем временем у нас Лил Дамп висит в респауне. Это не очень хорошо для коллектива Лили Лайк, like. хоть они и в сильной стороне, но все-таки они этот раунд, получается, обречены играть а, вчетвером. Им надо будет еще где-то найти возможность Разменяться Лил Данил Минус БСК, ну вот теперь 4 в 4 Только теперь хочу Обратить внимание, дорогие друзья, 4 в 4 Сумасшедший, минус Лил Маме И все-таки Лил Дамп вылетает Ну и надо пытаться Открываться куда-то, да, и из-за красного Прилетает минус от Лил Данила По тренеру, который Пребывал немножко в шокированном состоянии Снова равенство, 3 в 3, и проход на точку А. Здесь у нас Виолочка испугалась. И ничего толком не смогла сделать. Ну что ж, Надежда только налил Данила, что он сможет сделать еще аж целых 3 минуса. <свист> <свист> <свист> он что, даже не понял, что там второй еще вышел? <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> ну прикольно, 3-1. 3-1. Приятно. На самом деле приятно видеть, что пенсионеры какие-то раунды берут. Может, действительно, еще и на победу даже попытаются поиграть. Не просто на какие-то там микромоментики. Но был бы, конечно, Lil Dump. И изначально было бы пять человек у команды Лили Лайк, like, То раунд, возможно, проходил бы гораздо проще. И менее болезненно, так сказать. Но что есть, то есть. Хаев в будку, ну это все стандартно. Хаев в будку я вообще последний раз не помню, когда хоть кому-то урон наносила. Лил Дамп простреливает 1.337. Доигрался. Что называется? Ну, сложная. Сложная ситуация, чего уж здесь греха таить. Да, 1.337 пытается занимать улицу. Ему, в принципе, это позволяет делать его соперники, потому что оборона как-то у нас достаточно глух стоит. Нету агрессии, нету раши каких-то, нету контрнаступлений, так сказать, в исполнении Лили Лайк. Лил Мами, минус тренер в шоке, куда стреляет Лил Вилл, Виолочка, что ж с вашим моим сегодня случилось? Куда-то спрей мимо окна был. Минус от Лил Данила и 1-3-3-7 на улице, находясь, все-таки уже дошел до мейна и забрал э -э Виолу как раз-таки. Лил Данил 1 в два. Комба устанавливается, и устанавливается Она под девятку Ну, хорошо, что полил Данилу есть информация Которой он может сейчас хорошо воспользоваться Да, учитывая, что Никто не знает, где он, да а он у нас вот здесь на самом деле Находит первого, находит второго Пытается его забирать, но 1-3-3-7 стрелок Тоже очень хороший, но заканчиваются Патроны обоюдно причем Кстати, дефьюз китов у Лил Вилла Ой, простите, у Лил Данила нет И выпендриваться здесь уже на самом деле Не надо, 3-2, дамы и господа Это сверхинтересно, когда вот так происходит Да, действительно, я напомню, что Лили Лайк, like это первое место группы А Пенсионеры, это четвертое место Группы Б Лили лайк, like, по мнению, наверное, процентов 90 этого турнира зрителей Я имею в виду 90% зрителей этого турнира Это явные фавориты, которые 100% занимают первое место И они сейчас идут 3-2 за сильную сторону с четвертым местом Прикольненько И сейчас еще и у них экономический То есть потенциальная отдача третьего И при таких раскладах вещей они еще и 3-3 по раундам выйдут. Вот это да. Вот это пенсы удивили. Но удивились приятной стороны, наконец-таки. Лил Дамп. Минус сумасшедшая. Эйфория. Минус Лил Вилл. Все-таки есть люди, которые пытаются хоть как-то отстреливать ангары, И это замечательно. Лил Дамп. Вешает хэдшот по 1-3-3-7. 2 в 3 ситуация. Но, опять же, атака как-то в перевесе. Атака как-то где-то находится все-таки в плюсике на одного человечка. А учитывая, что девайсов... Нет у игроков обороны Этот один человечек Это как просто Целая ядерная бомба Которую можно сбросить на оппонента Лил казнил и лил дамп Ой, попал в голову, кстати Пск, Пск шокирован, вот добивает лил дампа И Фарье ставит бомбу на точке Б Нет, не ставит Но прикольно, экономический раунд Значит, Лили Лайк уже почти выиграли, да И это при учете того, что Девайсные раунды они отдают один за одним как это работает, дорогие друзья, я не знаю. Но это 4-2, Лили Лайк все-таки выигрывает эту встречу. И вот спасибо Блэку большое за то, что додумался зайти на сервер. А на сервер не надо заходить и потом сидеть в спектарах. Потому что тогда надо карту менять. Иначе вот такое вот у нас будет происходить. Его здесь нет. Но сервер по-прежнему думает, что здесь есть все-таки кто-то. Либо надо полностью загрузить сервер Вот прям Под самый не балуйся В таком случае, да, все будет хорошо И ХЛТВ перестанет его видеть Лил Данил и Лил Дамп По-моему, ого Ого Лил Данил, неплохой хэдшот Минус от Лил Казнила, 5-2 Ну что-то как-то вот, обиделись, по-моему, Лили Лайк like, На то, что пенсионеры выиграли У них два раунда Кажется, такое ощущение, знаете, что посчитали Типа, ну вы и так уже много взяли, хватит а я ведь, пользуясь случаем, хочу освежить вашу память, дорогие друзья. Пенсионеры во второй половине будут играть в сильной стороне. И если они даже худо-бедно как-то, но умудряются создавать проблемы своим соперникам, находясь в слабой стороне, то что там говорить тогда про вторую половину, где они будут играть за сильную сторону? Лилдамп. Минус 2 даже. Минус 3. И бомба выпала. Лол. БСК. сотой. Сотый. Ну, один в пять, правда. <с... р Perché> Вроде вот хорошо, что у тебя 100 хп, но соперников такое количество, что твои хп тебе не сильно помогут. Шестой. Теперь быстро начали играть. Ты смотри, как резко Лили Лайк ускорились во взятии раунда. И начали играть достаточно свойственные уже части игроков Лили Лайк. контр да? То есть, когда он более агрессивный, более быстрый. Так скажу. Но вот сейчас оно приблизительно так и есть. да? Где-то какие-то поджимы, где-то какой-то сбор информации. Жесткие выходы на жесткие, не менее жесткие перестрелки. Но сейчас у нас масса улицы, я так понимаю, играется вот атаки. А, за исключением сумасшедшего и 1337 которые, по-моему, сидят где-то там под ноликом. Из-за дыма 1337 Не И увидел пробегающего... Не увидел, не увидел, а он здесь есть, и вот она перестрелка, но все-таки 1-3-3-7. За счет, на мой взгляд, того, что у него был пистолет, не смог сделать этот самый килл. Если бы был калаш, то шансы, мне кажется, сохранились бы. А выход по улице тем временем притушили, лилилайковцы, и все как бы, и лил-вилл забирает сумасшедшего. Седьмой. Лилилайк. Илья, приветствую. Ну и соперники, предстоящие как для Лили Лайк, like, так и для пенсионеров, определятся только, знаете, в каком матче? В следующем как раз. В следующем матче определиться, с кем будут играть победители этой встречи, с кем будут играть проигравшие, когда они будут играть и так далее. Но завтра у нас, дорогие друзья, с вами должен быть вообще по идее, я надеюсь, так и будет, полуфинал верхней сетки и финал верхней сетки. Дальше мы с вами отправимся смотреть... Нижнюю сетку до самого конца. Узнаем, кто займет третье место. И отправимся смотреть гранд-финал, который ориентировочно должен будет э, пройти в пятницу. Ну, вновь раунд с поджима. Раунд э, от радио. Раунд от э, аркады. Свойственная абсолютно атмосфера для команды Лили как я и говорил. Когда они пытаются играть что-то не свое... Это работает гораздо хуже Лил Дамп минус сумасшедший Остается 1-3-3-7 со снайперской винтовкой И вот его позиция, наверное, мне больше всего здесь непонятно Потому что АВП девайс хороший Но почему АВП погибает самое последнее Находясь еще и в спинах соперников да, В спинах тиммейтов, точнее То есть он как бы прикрывал, но как бы не пытался делать энтрифраги Что все-таки нужно это первая карта, это единственная карта Команды между собой будут играть только одну карту По счету за сегодняшнюю трансляцию Это уже второй матч Но карту Каждые между собой играют только одну Лил Данил, вот вам пожалуйста Да, опять же, вроде бы безобидная аркада Открыли скрип, зажал просто два трупа БСК минус Лил Данил И вот из-за этого дыма Не было видно вот этого человечка Который как раз делает уже второй минус Минус по Лил Вил И в результате Лил Данил сделал неплохой буст По а, количеству живых игроков у коллектива Лили Лайк И тут же этот буст потерялся Лил Дамп забирает сумасшедшего БСК уже третий минус Но 26 хп Постепенно, постепенно хп все меньше и меньше остается Лил казнил один на один с БСК, ну и здесь Либо квадрокилл от БСК, либо все, как бы, либо поражение в раунде Но, правда, 100 хп против 26 Это, конечно, будет Очень неравная борьба Ой, не стал поворачиваться Услышал, или не услышал Что вообще произошло? Призрак, приветствую А БСК-то за Забудкой за, за незабудкой Боже мой. Боже мой. 8-3, дорогие друзья. Бесподобный раунд от БСК. Вот вроде бы позиция на самом деле не такая уж какая-то сверхсерьезная была. Он просто сидел в дыму и на шару в него стрелял. Но умудрился на шару отстрелить трех визави. И четвертого еще и перестрелял тец на тец. Потому что, ну я не знаю, лил, казнил. Не обессудьте, конечно же, я ни в коем случае не претендую на звание там, тренера или чего-то еще. Но какие-то мувы делал пипец какие странные. По этой девятке, как уж на сковородке носился. Сядь, сиди и все. Ну, поставили бомбу, пошел вниз, выбил. В чем проблема-то? Ну, какая-то беготня лад была. Видимо, волновался все-таки. Лил казнил. Но это и не все-таки. Здесь, что у нас играется там э, чемпионат мира по Counter-Strike. Поэтому градус волнения здесь бешеный. Для опытного игрока я имею в виду просто странное поведение. Ну да бог с ним. Тренер шоки минус Лил Данил три в три. Ну практически всегда все три в три для Лили Лайк заканчиваются поражением. Как-то это в общем, короче, странно. Но я бы уже бы переживал. На самом-то деле Что-то с ними сегодня не то с Лили Лайк like. Если вы посмотрите записи на моем канале всех предыдущих игр группового этапа Лили Лайк like сыграли 4 игры Ну и вообще без шансов эти 4 игры были выиграны Легчайшие, я бы даже сказал, были выиграны Ну, в желтом у нас сразу 2 Это что там? А, там двое просто сразу вышли Вот это да БСК, тренер в шоке и сумасшедший Выход ребятам на точку А, наверное, все-таки стоит немножко отработать. Ну, выходили абсолютно идеально. А, а по факту получилось, что вообще, я так и не понял, как, как это так получилось. Но 9-3. Итог всех действий пенсионеров — это поражение в раунде. Ну, по статистике ничего пока там сверхъестественного нет. Хотя можно было бы, конечно, прицепиться к тому, что Регина что-то... В, в каком там в первом раунде, по-моему, или во втором сделала три минуса и за все остальные только два. При этом умерла пять раз, а вот пулемет улил дампа. Это тоже, конечно, очень круто и замечательно, но не самый тот момент, вот неподходящий момент для троллинга и вот, типа вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю, да? Потому что пенсионеры могут, могут. Сейчас они выставили такой состав, который может давать камбэки и, ну, лучше бы как бы не рисковать, как мне кажется. Лил Данил, лил маме Вот, Региночка проснулась замечательная С добрым утром, Регина Лил Дамп на пулемете Минус БСК и следом Еще и минус эйфория Парадоксально, да, когда появляются пулеметы и дробовики Раунды забираются с Большей уверенностью, чем когда У игроков Лили Лайк нормальные девайсы Акмаль, приветствую, приятного вам просмотра И добрейшего вам вечерочечка ну я уже даже не буду говорить про экономику. Здесь э, дело не в деньгах абсолютно, что Лилилайк, like, что пенсионеры, они просто закупаются на все, что есть, на все, на что хватило. Лил, да, ой, еще один, кстати, пулеметчик у нас. О, о, вот это да. Три минуса от с пулемета. Замечательно пробежался по улице, но ну, мне просто тут даже добавить нечего. Лучше на пулемете, наверное, можно было бы сыграть Только если бы он забрал всех оставшихся Кстати, товарищ с никнеймом Дюк Приветствую вас тоже а, Вы вроде там писали в чате, по-моему, привет А я не ответил вам Лил казнил и Лил данил Завершающий минус 11-3 Если бы я играл за Лил, я бы играл с ником... Если бы я играл, залил, я бы играл с ником Лил Дебил. Зачем же так? Геймер, геймер, приветствую, Санечка, привет, хорошая игра. И какие тролли кого троллят Ну, Лил Дамп там пулеметит немножко, Немножечко так пулеметит. А вообще уже Виолу зарезали, Данила зарезали. Ни одного минуса снажат Лили Лайк не было, а вот пенсионеры зарезали их дважды. Такой, как бы, это такие моменты забавные Насчет хорошести э, Вернее, насчет степени хорошести Короче, хорошая игра или нехорошая Я хрен его знаю, как это оценить Первое место одной группы против четвертого места другой группы априори не очень хорошая игра Потому что не очень, как бы, честная Из расчета уровня Но что поделать Минус отлил, казнила, сумаше... Ой, тренер Тренер на пулемете тоже слил Данила, выбил пулемет. Отдал тренеру. Ой, сумасшедшему, пардон. Призовой фонд скажу на финале. Исключительно на финале. Лил дам. Вот, видите, ну там я говорю, как бы, то есть на пуликах ребята разваливают. С нормальными девайсами нет, а на пуликах да. Это, Это очень странно. Блин, космос, я такое не могу вслух прочитать. На трансляции, где я комментирую Counter-Strike, такими словами я не общаюсь, к сожалению Но прикольно, Лил украл, давайте я вот так скажу Давайте я так скажу Лил украл, а я знаю Ну понятно, нет, конечно, кто-то знает призовой фонд, я не спорю Естественно, это может для кого-то и не секрет Но на данном этапе, во всяком случае, пока я не считаю нужным говорить Береты, ну, я же говорю, да, при приколы. Ковбои. Толпа ковбоев отправляется на рампы, а, устраивает братскую могилу из своей команды, по всей видимости, да. А, Лил Данил и Лил Мами уже ушли отдыхать. Сумасшедший отправляется вместе с тренером в шоке отдыхать вместе с соперниками. БСК минус Лил Дамп. Ну, берет хороший пистолет, как минимум за счет количества патронов, но мне все-таки кажется, что не сильно это работает. Солью призовой фонд, цена вопроса 5К. Ох, какая коммерсантка у нас, наша нолечка, да? А, Бейска, кстати, сейфари добивают остатки соперников. И 12-4. Ну, это тот самый момент, когда я могу сказать: ну что, да вы ее? Да вы ее. Взяли береты. Приколисты. Саша, привет. Сегодня еще какие команды играют? Сегодня еще играет пара заправка против работяг И cold cuts против DuckTales Я сам играю у них время от времени О, Абрарбек, это здорово Если вы у них там играете периодически, то можете знать Жопа кота на отдыхе в запасе работяги forever Жду интересного матча А кто победит моих работяг, тот будет Сосать очку кота Божечки мои Жопка-котейка. Э, Жопка-котейки. В своем репертуаре. А, сумасшедший. Минус лил маме. Лил дамп с дробовика. Минус сумасшедший. Ответка от эйфории. Минус от лил казнила по 1337. Снова численный перевес. Как-то сохраняется за лили лайк. Like. Но тут как-то, мне кажется, ненадолго, да? Лил казнил. Забирает эйфорию. БСК последний. По БСК есть исчерпывающая информация о том, что... Ой. Вот это, кстати, неожиданно. Это уже не такая уж уверенная информация. Лил Данил 32 хп. Лил казнил 46. БСК. Ну, перестрелка, которая, как мне кажется, вообще нахрен никому не нужна. Абсолютно она никому, эта перестрелка была не нужна, но оба игрока в нее вступили. 10 хп у БСК. Лил Данил на 32 хелспоинтах отправляется на точку Б. Ну и, конечно, на точке Б, учитывая, что БСК будет с МПшкой, а МПшка не простреливает двери, ну, по-моему, все очевидно, да? Ну и вот можно сейчас с каналками, правда, лохануться, если не угадать, с какой каналки выйдет соперник. Проблема в том, что каналки-то не разбитые, да? Ее придется разбивать, а это моментально зашуметь называется. И Лил Данил перестреливает БСК 13-4. Привет из Узбекистана, Додоси ТВ, приветствую вас <coughs> Итак, Эйфория ведет свою команду к победе, или не ведет? 1337 вот ее успешно ведет к победе, да, я так понимаю Ну что, атака, пошли на Б, и потеряли Регину, и не ответили даже за нее Не узнаю не узнаю команду Лили Лайк. Like. Кстати, здесь вообще, если все игроки обороны уже убежали на точку Б, то зачем атака продолжает штурмовать точку Б? По-моему, достаточно просто идти на точку А, разве нет? Последний игрок под вилками, это БСК. Ну, и тут как бы... Тут БСК умирает. 14 4 Ну, все равно, как-то вот, я не знаю. Тут, конечно, да, частично имеет место быть фан от команды Лили Лайк, like, да. Вот эти всякие по 90 дробовики, пулеметы там с новыми бегают, да, с m 240 какой-то 249 да. Ну, это вот все как-то типа может провоцировать команду Лили Лайк like на отдачу раундов. И именно отчасти, возможно, поэтому пенсионеры забрали 4 матч-поинта. Но я, честно сказать, не думаю, потому что забирали-то они них достаточно уверенно. Но можно в теории на это, наверное, что-то списать. Это финал или будет еще? Финал в пятницу. Лил Дамп, Лил Вилл, 1-3-3-7. Ребята пытаются планомерно друг друга убивать и уничтожать. Но Виола в этом преуспела. Минус 2 под занавес раунда и матчпоинт на стороне коллектива Лили Лайк. Like. Им всего-то навсего один шажок до победы, а вот Пенсам надо запотевать запотевать капитально и отыгрывать еще 11 матч поинтов потом выходить в овертаймы и и это не похоже на правду Я думаю вы согласитесь со мной дамы и господа Ну вот такой он матч этот. вот такой без интриги но здесь ее и не должно было быть этой интриги вот в чем дело четвертьфинал На мой взгляд в интриге Вернее, интрига в четвертьфинале есть только в двух матчах все остальные очевидны 1337, тренер в шоке и БСК. О, БСК. <с -2> Сам себя взорвал. КСГО скоро будет. Ой, не знаю. Вообще не знаю. Есть один человечек, который частенько у меня заказывает КСГО, но когда он что-то у меня закажет, я без понятия. Ну а у нас итоговый счет 16-4, дорогие друзья. Команда пенсионеры отправляются в нижнюю сетку. Команда Лили Лайк like выходит в полуфинал. Соперники их определятся в следующем матче, который пройдет через полчаса.